Всем привет! С вами Владимир Шемид, и сегодня у нас 21 мая. И сегодня настал тот день, когда мы узнаем, кто выиграл подарок Powerbank видео Топ 10 самых лучших отелей в 2021 году для отдыха в Египте в Шармэль-Шейхе. Итак, значит, у нас всего есть 76 комментариев. Напомню, что условия розыгрыша были указаны в описание к этому видео вот эти условия то есть нужно было быть подписчиком на мой канал нужно было написать комментарий и нужно было поставить лайк в общем собственно говоря условия не сложные и тут мы имеем 76 комментариев но не все комментарии принимают участие в розыгрыше потому что смотрите значит всего участника у нас принимают участие 40 часть комментариев которые есть к этому ролику это мои ответы либо там переписка вот либо которые ну вообще никакой темой не относятся к условиям розыгрыша в общем смотрите мы имеем 40 участников которые принимают участие в розыгрыше подарков как я и говорил мы будем определять это рандомно то есть есть сайт random.org и тут мы вводим наше количество участников которые принимают Участие в розыгрыше. Итак, 40 участников мы нажимаем создать и получим случайное число, которое соответствует ну, в данном списке определенному участнику. И соответственно под этим номером будет победитель, то есть тот, кто выиграл этот подарок. Итак, смотрим кто это у нас. Это у нас номер 12 Переходим в список участников И смотрим Это у нас Валентина Василенко Итак, мы отмечаем Поздравляю вас, Валентина Василенко Вы выиграли подарок Powerbank Давайте посмотрим, какой комментарий вы оставили Итак... Спасибо, коротко и ясно. Бывало в Штайгенбергере и Султан Гарденс. Все напомнило о этих временах. Ну что ж, Валентина, вы оставили отличный комментарий, то есть реально как бы, который соответствует условиям, потому что все равно я много комментариев м -м, включил в розыгрыш, которые ну не сильно, они как бы отображали условия которые я писал в описании к этому видео. Ну вот ваш реально комментарий, он реально соответствует тем условиям которые я писал под этим видео в описании в общем еще раз поздравляю смотрите значит информацию о том как получить ваш подарок я напишу в принципе под этим видео в комментарии смотрите вам нужно будет написать мне на электронную почту вся информация ну то есть адрес электронной почты будет у вас в комментарии к с результатом розыгрыша то есть там где я напишу что вы выиграли Powerbank. в общем на этом все друзья спасибо вам за внимание что вы смотрели мой ролик в топ 10 самых лучших отелей в Шарм-эль-Шейхе они реально самые лучшие потому что несмотря на некоторые моменты которые есть в этих отелях которые в большей части относятся к природной части этих отелей и, собственно говоря, ну, не завис, не влияют на качество этих отелей. Это есть некоторые нюансы по данному топу. Но, увы, как бы, все-таки инфраструктура и сервис в отеле тут стояли на первом месте. Ну и некоторые нюансы Кораллового рифа тоже брались во внимание в данном топе. В общем, друзья, еще раз. Благодарю вас за то, что вы смотрите мой канал, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы оставляете, пишете комментарии, вопросы, в общем, участвуете в развитии моего канала. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Ну и до новых встреч. Пока-пока.